Так, всем привет. Меня слышно? Так. Да. Не обращайте внимания, что у меня на это я просто так... Могу... Я... Короче, вот, у меня... Знакомьтесь. Это... это... Counter-Strike Beta 1. уже начинать нач нач уже новый. Не обращайте внимание, что у меня тут фона нет, ну просто это просто такой бой баг. Сейчас подождите, мне надо ее перезагрузить. Не обращайте внимание, это просто ошибки и пятки. Давайте вот какой-нибудь вот этот сотик Короче, вот это бетка наша. Вот. Сейчас подождите, я ее перезагружу. Просто это какая-то тупая бета. сейчас а, ненадолго выйти из нее так короче я все уже исправил там походу какая-то херня была Сейчас э, тут не обращайте внимания, что тут э, расположение рук с левой стороны. И это просто так. Вот, вот, так, я вот уже слышу уже какую-то скотину. старые, кроме вот этих, бригадов, они еще, но они появились намного раньше Я еще сниму обзор на ксб1.0 Там тоже можно ссылочку найти, где там старая бэтка. На будет засматриваться. О, еще кто-то присоединился ко мне. Ой, тувин. Стоп, а сейчас, мне блин. Counter-terrorists win. террористы победили. Так, ну где ты там? Sorry. Вообще нету... А, ну, ну вот этой Нет. А звук а, перезарядки. Так, ребята. Это Так. Вот видите, я вот как вот исправил. Теперь у нас... Вот, сейчас, э, вот, вот, боты Тоже, видите вот, вот, тут уже, вот, Окей, вот, вот, <сосы> <Стук>. <сосы> а, -а, -а я походу понял, почему тут нельзя закупаться оружками, потому что это же по это же которая еще до ну, это же плейс для... А, блин. Извините, я еще так себе... Да, я вот походу понял, почему тут нельзя закупаться оружками. потому что это плейс, в котором можно играть только с глоком. Если по названию увидеть, то вот Глокер. Вот Глокер. Так, Вот я лучше на менш. Меншин. Метафа! Мухомоп! Извиняюсь. Наверное, у вас уже минус уши. очень сильно ору Слышно сильно упасть Ха. кау, кау, кау. Коу, кау, кау Старая тактика. тактика. Прямо ргась во, во все стороны. Ууу. Такс. надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Ставьте лайки. Ну я не попрошайка ка чтобы ставить лайки и подписки. Просто так. И кстати... <coughs> смотрите. У вас тут будет еще две игры. Counter-Strike а, 1.5 а, а блин, какой? 1.5 А, да. 1.5 с вами есть Ямер Контакт. Если вы на него зайдете, то смотрите это тоже самый я хрен знает почему ну ладно сейчас все увидите если не запутится то ну значит какая ошибка. и просто не загружается или или потому что я идиот а так это Half-Life что ли Прикол, прикол, Прикольно. Ладно, <клес> У вас там должно было быть... А... У вас там должно было быть а, зомби-сервера, но только... Не только у вас этого не произошло, потому что... Просто потому что... А, старые добрые времена, я вспоминаю, как... Как я рыгал в микрофон и как орал. И ладно. Ну, ну можете это не удалять, потому, э, потому что это повредит ваш Counter-Strike 1.5. Ну или не повредит. Сами решайте. И вот это тоже не ну, можете не удалять. Всем спасибо за просмотр, всем пока и до новых встреч. А 4 говно.